Доброго времени суток, дорогие друзья. Меня зовут Дэн, ты канал CBS Games. Мы продолжаем с вами бесчинствовать, развлекаться в попе Playtime. Вторая часть, короче, нас отправили посещать музыкальные воспоминания. Мамочка украла нашу девочку Поппи, Короче, нам нужно, я так понимаю, будет ее найти, нужно будет ее спасти, нужно будет дать ей по жопе и вообще, типа, разобраться в том, что здесь происходит. No, Ссылка. <смех> Ебать, криповый. Деполездр. Деполездр, не двигайся. Бля, а что так страшно-то? Это было? Да нельзя. Значит, только вниз. Бля, а что она под землей делает? Ага. Вижу, вижу, вижу. Переполо. Что за шарики? Так, кассета есть Но мы уже где-то в похожем были А, следующая Давай дальше А, сука. О. Короче, это мы сейчас делаем руку типа, да? Новую себе. Или что это такое? Бля, краски нету. Ага. Ага. Там дверь открылась. Блять. Можно так не пугать, пожалуйста? Вы не забывайте, что как бы, ну, страшно. Нам нужно налить краски. Краски. Вот краска. Красочка. Уго. И не разбился. Шлеп. Шлеп. Какой звук мерзкий. А. Ладно. Ладно. Руку дай. О, дадится. А что надо сделать? А. О-о-о-о! Нихуя себе она крутая. О, я помню, мы здесь от Хадича бегали. Это было. А что она фризит так жестко? Так, туда нельзя. А -а -а, ладно. Может я что-то не так в настройках сделал? Ну, пускай так будет Пускай так будет Я, наверное, было Директ X12 поставить сразу И не дурить себе голову Правильно По факту ничего не изменилось Ладно, возможно я долбоб но у игры есть явные просадки почему-то с этим. Не с ФПС, а какие-то фрезы вот есть. БАХ! Ебать, ты что там делаешь? Что он там делает? Этот тест для стимулирования и когнитивных текстов способен стимулировать несколько сегментов мозга, позволяя нам увидеть, как мозг работает. Секунду из цветов the и вы должны используя кнопки вокруг к вам. Когда вы а то есть у меня будет хуярить. Bunzo will lower faster. If Bunzo reaches you, your test is over. The test will become more difficult as it continues, with longer patterns in quicker succession. That's all. Good luck. Playtime, заебись. Заебись. А если я не хотел вот этот вот тест? Блядь. Так странно работает автофокус просто Иди сюда, а Ты Жопа муравья А он живой тоже? А! Блу, раунд красно. Блу, Блу, Red, yellow, green, red, red. red, yellow, green, red, red violet. Вы херели такие задания делать? Плантур Такой четвертый не надо. Красный. Blue. А, подсвет. Где Харт? Блю, Джей, Харт, Грин. Блю джей где hard hard green и blue джей hard green by red вы чё ебанулись и Победа за мной Нихера себе Раунд Это ее рука? Нихера себе Плейтайм Oh, train SS Instruction. Это типа что надо пройти? Кого, да? Ууу, бать, это мы только вот зайчика прошли, получается. Train код. Нихера себе. Музыкальная мамочка. А можно ты меня теперь выпустишь отсюда? В смысле, блять? В смысле, блядь, верни меня назад. Сука. Какого члена? Бля, я не хочу поканализаться этим ползать. Тут страшно обычно. Блядь! Я не смотрю, и вы не смотрите стопот не может быть не, не может быть не может не быть скримера а? я же сказал там уже кто-то бежит за мной где бля? бля, сколько игрушек вот мне бы в детстве сюда попасть Ой, шедевральное место. Ля какой, смотри. пау железный, Железный динозавр. Железный человек, только железный динозавр. Там что-то есть. Подожди, там что-то есть. Там золотая фигурка лежит, которую надо забрать. Страшная музыка началась а вот смотри а чё он не работает тварь ладно отправляемся сюда а а а как запрыгнуть сюда а О, работает. Так, где-то здесь должна быть еще кассета. Как этого зверя, блять, убрать отсюда? Так, погнали с этой к этой штуке. Все работает все над ним над ним пойдем там это золотая фигурка для достижения которая нужна типа я считаю на ну, ну почему бы не забрать ее Раз уж мы уже играем в эту шляп шляпляндию И нам, откровенно говоря, страшно Очень О! Все, пусти ее, нахуй О! Я же сказал Пошли мне сейчас здесь везде его водить надо поехали коль так вот вот это у меня развлечение симулятор чего это не в макрана какого-то развлекайся данечка тебе сделать больше нечего правильно правильно а где я иду а я уже наверх забрался Эй, мои, вот это мужчина. Так, ты готов забирать эту дрянь? Все, можешь здесь ее бросать. Вау! Здравствуйте, типа, я пришел к вам. А страшно страшно вырубай, <June> ломится. Ага. Ага, нет. Да еб А -а -а. А -а -а. Нет, нихера Подожди, надо подумать Почему эта вот кнопочка не работает? Ладно Или мне нужно было успеть вот так вот сделать? Или нет? Бля. А что делать? Рука не пролазит здесь. А, так подожди-ка. Вот и поехал, дурик. Все, видите, как все просто оказывается? гениальное просто а почему я не пошел в другую сторону почему яка какого хрена вообще-то это было два убирает открывай а мы тут были я тут был а я тут был, я тут... а это мы же прошли, это же мы прошли воспоминания, все, вон открыло следующее, а что ты опять стоишь, иди сюда, иди сюда, иди сюда, иди сюда. Поднимай ее. А что у меня с руками? Ее. Вот это я баги устроил. Ладно. На самом деле мы прошли один из уровней. Я предлагаю. о о О, -о, -о. о да, детка. О, да. Где я?